Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Сегодня у нас снова няшные покупочки. Ссылки на товары будут все в описании. Обязательно после просмотра моего видео загляните в интернет-магазин. В этот раз я решила заказать няшные вещички, которые мне очень понравились. Во-первых, я решила заказать себе тарелочку для мороженого. Она очень яркая, коричневого цвета а внутри розовая и еще у него вот такая вот классная ложечка все очень качественно сделано и мне лично понравилось и кстати стоит этот наборчик очень недорого еще хочу сказать что я решила заказать себе новый чехол для телефона это вот такой вот яркий чехол со с игрушкой сквиши здесь у меня поросенок он очень яркий и летит в космос на ракете, это как будто бы земля, здесь небо, очень яркая надпись, чехол, привлекающий внимание, все отверстия есть, и хочу сказать, что он очень качественный, немножко гнется, но это не страшно, и также стоит недорого, что меня и порадовало, я решила его взять, и об этом не жалею, свинка, конечно, очень здоровская, вот. Еще в этот раз я решила заказать себе букет цветов, потому что на улице уже осень, прохладно и хочется дома каких-то ярких вещей. И данный букетик хочу вам показать. Вот эти цветочки, они очень яркие, здесь и розочки, и маленькие цветочки, и вот такие вот крупные цветочки. Букет очень хорошо сделан. У него ножки, листики, был перевязан веревочкой, и мне букетик очень понравился. Его, конечно, можно немножко отпарить, чтобы цветочки не были такие прямо вяленькие. А сам по себе букет очень яркий, и мне он очень понравился, так что всем советую. Также ссылка на этот букет будет в описании. Загляните, там огромный выбор цветов и букетов. И еще последняя вещь, которая мне очень понравилась, это вот такой вот необычный ночник антистресс. Он горит белым цветом, а также еще он горит разными цветами. Дальше я покажу в видео, как он мигает ночью. И хочу сказать, что при нажатии он сдувается, а потом обратно приобретает опять свою форму. Очень классная вещица. Очень понравилась. И еще он включается выключается при хлопке. То есть вы по нему ударяете, он включается. Вы по нему опять ударяете, он меняет режим свой. То есть с белого цвета на разноцветный. Здесь у него внизу, смотрите, кнопочка для включения и выключения. И также у него еще есть зарядка, которая также была комплекте для того чтобы заряжать вот и он пришел очень хорошо упакован в коробке вот от него коробочка ссылка будет на данный товар в описании также у него есть инструкция то есть данный товар мне очень понравился он также вот стоит так, что всем советую